так а шестая кузов 4 снимаем подрамник двигателя для того чтобы снять подрамник откручиваем вот эту штуку а вот это вот это вот это соответственно он на другой стороне то же самое откручиваться не тяжело это не газель Замачивать в принципе не надо, но если есть возможность, то можно. Потом откручиваем рычаги нижние. Вот. Ключи нужны тут, очень хитрые ключи, желательно два штуки на 18. Потому что вот эти вот болты 18, 18 отсюда, Под там Передок, через картер, через поддон. Под там коробку. Продолжаем экзекуцию дальше. Откручиваем эти болты, вот эти лапы. О, я так остался да да Потом продолжаем дальше. Так, открутили вот эти лапы. Вот отсюда лапы. Лапы. Где у нас лапы? Вот. Лапы выглядят вот так. То есть они были вот. Открутили лапы. Откручиваем стабилизатор. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, потом приопустить его вниз. Дальше откручиваем, откручиваем вот этот рычаг, откручиваем вот этот рычаг, точно также с этой стороны вот эту балку, в принципе, можно потом снять, а можно вообще и не снимать. Вот этот поперечный за качество, извините. Так, там откручено, там откручено. Тут откручено Это у нас уже Все раскручено Так, машина под домкрачена. Рычаги Снятый, этот снят. Подушки откручены. Сейчас осталось вытащить, выкрутить последний силингблок. Раз и последний блок. Два и будем его вынимать. Вот так это выглядит. Так, вот этот болт выкручиваем. И вот тут соседний товарищ. Вот выкручиваем. И вот подушка вот эта вот бродит. Потом вытаскиваем уже подрамник. С ней или без нее там зависит от желания. двигателя Так вот подушка, точнее постель под подушку. Вот сюда подрамник встает, точнее, извиняюсь, подушка. Сюда подрамник, вот так вот, вот так вот будет вернее, да? Нет, ошибся. Я. Уже только что снял, уже забыл. Вот так. Да? Mm -hmm. <laughs> вот. Вот такая ну, штука. Вот так. вот. Ага, точно. Вот он подлец, как стоит. Под машиной. так вот так выглядит эта деталь вот это перед соответственно это зад вот такая железячка не кислая вынимается в принципе легко на все про все часа два Вот хороший инструмент Вот он двумя пальцами берется просто двумя пальцами ну, вот, там резины нету снизу лучше видно сверху так вот ну, этот вот тут он вообще дыры капитальные так один передний точнее два передних два задних маркировочка немножко разная по рельзе. так вот такой а задние где? 16 вот здесь посмотри. 53, 353, 15 и 353, 16. Ага. Так, это у нас получается. 16 задние. Задние. Вот это получается передние. На сантиметр меньше. Вот, один на сантиметр. Короче. Эй, так, а по диаметру? резинка еще а тут нету да задний это, это передний